Представляем вашему вниманию крепеж транспортный металлический для огнетушителей порошковых OP8 и OP9. Отличие настенных крепежей от транспортных в том, что транспортные имеют защелку, с помощью которой огнетушитель жестко фиксируется, благодаря чему огнетушитель не выпадает из крепежа и затряски во время езды. Крепеж предназначен для огнетушителей порошковых OP8 и OP9. Крепеж имеет два отверстия для фиксации. Окрашен порошковой краской в красный цвет.